Всем сочинским полумарафонцам Я рад, что я бежал вместе с вами По трассе формула 1 Сейчас там гоняют Это было сегодня Сейчас там гоняют э, гонщики автомобильные Я знаю, все вы очень ждете видео Мне потребуется время для того, чтобы выложить Но вот этот сюжет я не могу не выложить первым Так что смотрите, как мы стартовали А все остальное через некоторое время Ищите себя, радуйтесь, занимайтесь спортом и к новых вам свершений, рекордов и побед. Удачи, успехов! С вами был Олег Хокеев. Ну и все, пересекли отметочную черту и бежим. Йо, я тоже вас снимаю, нас любят. А это трасса формула 1 очень мягенький асфальт, без ям, без промоя. дорога шикарная